Всем привет, вы на канале Власан, и сегодня я хочу снять блог про один день из моей учебы, из моего института, короче, из моей жизни, поэтому погнали, сейчас я еду в институт. Да ладно! И все, что будет, я вам покажу. У нас сегодня очень интересные предметы, поэтому погнали. Так, Ой, мне... мне... -то мне, -то мне, -то мне, -то... только на... мне только что... Мне только что напомню... Я только что напомнила, что я должна была снять влог про один день из моей жизни, поэтому я снимаю. Сегодня напряжен. Скарапапа. Так, девочки и мальчики. Я снимаю на заднюю пар... на парку. На заднюю Покажи Лизу. Лизу. Мы пришли на пару. Мы... У нас сейчас что у нас сейчас? У нас... А фармакология. Именно так. Тут камера, что ли? Ешкин, матрешкин. Скрываемся. Я нет. Мы пойдем есть. Да, это, мы там, наверное, купим. Тебе б только пожрать. А ты мне в рот не заглядывай. Девочки, это трэш. Трэш-контент. похоже на гопа. На гопа-стапа. Я гоп ставил. У нас идет дождь, а эти чиксы даже не предупредили меня... Они не предупредили меня, что сегодня будет дождь. Гениально. Вероник, скажите, пожалуйста, моим подписчикам что-нибудь. Марк, заховай. Запикаем. Лиза, что вы хотите сказать? Слушай, я подержусь после этого. Ясно, все понятно, все великолепно и вновь дождик. Продолжаем дальше в лоб, я думаю, он мега интересный. Дождь. <либо> <настит> Стала меня скаметь. Идет выдра. Ну-ка посмотри выдра. Это выдра. <с> <Не> а мы сделаем, <з Avicius> э, мы сделаем? специально. Подожди, давай. Хочу пить. Она выбирает. Я что-то не знаю, ничего не хочу. Ну, ну это просто Анастасия Путановна. Подожди. Сама ты Путановна. Ты Путановна. Такая фамилия есть вообще. Вот у тебя. Я сочувствую, кто ходит с Перекус таксиста чек. У меня настолько едет крыша, что я снимаю себя в... Вот в эту штуку. Забыл, как она называется. Она меня бесит! Она дура. Она дура. Рыжая. А ты без Я твой без СЖ. А я рыжая. Мы не успеем пешком. Кратко о городе Иваново. Тебе нравится авария? А мне капец нравится. Кратко о нашем городе Иваново. Все приезжайте, будьте Смелее. Все, говорили, все уезжайте! Не... Давай еще раз! Она... Хренов оператор! Давай, капоэром! Сейчас телефон-то полетит! Все, спасибо за внимание! А если нормально, мы направляемся на Рыбинскую в другой корму Да, хочешь открыл? Сова! Ты сова? Ты сова? Нет. Я думал сова. Не понял. Ты не андерталец, я не андерпалец. Мы, короче, мы идем. В общем, мы идем. Почти дошли до местоположения. Вероникинова. Ха-ха-ха, типа это смешно. Оборжаться. Оборжаться. Оборжаться. Давай красиво, по-модельски. Модельная походка. Давай, давай. Давай, давай. Были времена, да, есть. Да. Мы, короче, пришли уже в клинику на рыбской. Здесь прошу поцеловать Ого, даже у нас такого раньше не было. Вот. Сейчас мы покушаем и потом у нас практика будет. Я, может, постараюсь поснимать, что будет. Куда ты жмешь? Я потела, пока сала. Я У меня есть моя ручка. Блин. О, у, блин. У, меня есть... у меня есть моя Чего ручка, ты? и которую мне одолжил Денис, которая. О, кстати, она еще пишет. Но, в общем, он сказал, что она не нужная. Вот, поэтому я ее потом выкину. Благополучно. Дора, пока нет. Благополучно, спасибо Денис тебе за ручку. Сейчас вы увидите, что.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 у угу. не стыдно? О, пига! Видали? Я умею! И Лиз такая, блядь, сейчас я съесть! На горячей. Блядь! Лиз, ты больше не давай, я на тебя все обворовала! Она съест, она ест как разъяренный бык! Здравствуйте! Спасибо! Третий курс? Ага. Сейчас у нас уже там... У вас уже там, да. да мы да, уже идем. Мы уже идем. У нас тут да, лог Мы снимаем, пока девочки едят. Смотрите, мы едим ручками, реально. Студенты. Сейчас я Хреновый душ. Вообще-то он был вкусный, я его даже не доела. Че ты... Ммм, какая дошика. Короче, на самом деле ничего интересного на клинической диагностике, потому что у нас сейчас вводный урок, пар, вот, поэтому ничего интересного. А я все еще ем дошку. Ладно. В общем, у нас закончились пары. О, началось. Настя, я хочу спать. Ну, спи. Гениально. Давайте расскажите лучше, как вам предмет. Предмет Все хороший. Все хорошо, но я хочу спать. Вот. да. Мы уже Надеюсь на следующий... Сидим. Да, мы уже да, мы три часа на паре сидели. А, а как? Ты что? Мы... И надеюсь... ну Сегодня, в общем-то, не знаете, ничего интересного не было. Я думала, сегодня мы будем с животным работать. Но мы не работали. Так как... Его просто не привезли. Поэтому вот. Ну, сейчас едем домой. Посмотрим что я буду делать дома. Я не знаю, какой раз я записываю уже это видео, но да ладно. Если тебе понравилось мое видео, то обязательно поставь мне лайк, подпишись на мой канал. И да, забыла сказать, что я ничего не делала интересного. Я просто приехала, посмотрела сверхъестественное и потом легла спать. Вот. Ну, а пока лайк. Обязательно подпишись на мой телеграм-канал Власан. Ссылка в описании. Там все интересно, я только там э, рассказываю, когда выйдет новое видео, какое новое видео, и просто делюсь своей жизнью. Ну а пока, лайк, подписка. Пока.